Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Сегодня поговорим о том, как похудеть во сне. Ученые доказали. Чем меньше мы спим, тем больше едим. Когда человек спит, он тратит определенное количество калорий. Часть этих калорий уходит на то, чтобы организм вырабатывал гормон роста. соматотропин. Гормон нужен как детям, так и взрослым. Дети во сне растут в длину, а у взрослых растет мышечная масса. В мышцах происходит сжигание жира, и что способствует похудению во сне. Хорошо выспавшийся человек просыпается с удовольствием и хорошим настроением. Пока человек спит, организм вырабатывает серотонин – гормон хорошего настроения. Если человек плохо спал, то настроение его не радостное. Самый примитивный способ поднять настроение – это поесть что-нибудь из сладости или мучного. Эти продукты содержат в себе легко легкоусвояемые углеводы, которые моментально перерабатываются инсулином, и через небольшой промежуток времени человек опять ощущает чувство голода. Но при этом настроение не обязательно улучшается, а кушать опять хочется. Так можно целый день перекусывать булками и сладостями пытаясь поднять настроение, а вес при этом набирается со стремительной скоростью. Поэтому здоровый и крепкий сон – залог хорошего и бодрого настроения с утра. Несколько советов, как похудеть во сне. Чтобы сон был крепким, нужно вовремя ложиться спать. Оптимально ложиться спать в пределах 10 часов вечера, а продолжительность сна должна составлять от 6 до 8 часов, хотя для каждого человека продолжительность и норма сна индивидуальна. После 10 часов вечера, организм начинает вырабатывать мелатонин, гормон сна, а с 11 часов вечера организм начинает вырабатывать гормон сна и гормон роста. Избегайте приема алкоголя за 4 часа до сна, более бокала вина либо 50 грамм крепкого напитка. Если еще не бросили курить, не дымите хотя бы за пару часов до сна, никотин сильно возбуждает нервную систему. Продукты с кофеином, шоколад и кофе можно употреблять не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Не ешьте на ночь тяжелой, острой, сладкой пищи. Легкий перекус перед сном допускается. Можно есть продукты, которые помогают выработке гормона сна. Это твердые сыры, кефир, цельнозерновой хлеб, мед. Регулярно делайте физические упражнения, но лучше в первой половине дня, а не перед сном. Если ходите в фитнес вечером, старайтесь не налегать на силовые упражнения. Лучше плавание или легкая аэробика. Спите в прохладной комнате. При температуре в комнате 18-20 градусов организм сжигает гораздо больше калорий лучше отдыхает восстанавливается и закаляется на качество сна влияет посторонние шумы и свет поэтому можно использовать беруши чтобы исключить посторонние звуки и повязку для сна чтобы уличные цветы вас не беспокоили не ссорьтесь перед сном и главное спите не менее 7 8 часов спокойных вам снов спите качественно и главное худейте во сне всего хорошего и будьте здоровы